Приветствую вас на канале Play. мы продолжаем играть в GTA 5. Так, что у нас за миссии здесь есть на нем? что он тут далеко находится? Так, ладно. О. Дом. Вроде недалеко, где-то миссия-то. А. Мне теперь нужна машина. Пока. Чтобы пешком не передвигаться. Да давай, беги уже. Проарись. на вот так так мы можем купить вот этот домик когда hey, возьмем курсу <laughs> Выходим. Выходим. Только Франклина, ага, может приобрести здесь. Ладно. Мы не гордые. Давайте посмотрим. Где мы. О, да к нам по дороге, да, идти? Так, не понял. ну okay. да новая игра вот сюда переместимся вот здесь и купим поехали интересно почему вроде если как друзья так могли бы поделиться в гараж -то доставитьлоб заказал вождение прокачал до да, себе у меня еще персонаж прокачивался здесь ладно они а чтобы прогружалась у меня тут еще так. опять же здесь опять не я покупаю да Да. Здесь другой персонаж только может купить. Так. Новая выписка по счету пришла. Ну, ладно, ничего страшного. Ну вот. Клуб купили, как я понимаю. Ну уйди. Все. Теперь это наше заведение. Так, по дороге приобрели немного. Ежедневная прибыль составляет 7 еженедельные 7100 Вот ни хрена не делай, буду деньги получать. Время от времени менеджер будет связаться с вами, чтобы вы помогли уладить дела. Даже не звони мне. И не пиши. Да, конечно, да, конечно, да, конечно. Да все сели поехали нам надо вот сюда да тихо ты как круто развернулся да и никого не задел То уже хорошо Давай, давай, давай, давай, Здравствуйте, мистер Де Здорово. Что хотел? Ваше тело? Так, вот. игрушки тоже был. Кому-то не хватает мощи прогрузить. Другому другой игрушке ну, слишком мощный компьютер надо его ослабить. Так, вот. надо по шпиону забахать посмотреть что есть давай давай давай давай опа не успел не успел вот и наверх еду а, да да да вспоминаю что-то только чтоб мне его не преследовать надо было Я еду, еду, еду, Блин, вот тебе и развязки. Тут город выдуманы, мы будем по нему ехать, и не выдумано надо. Еще паду. Сиг, жарит Вот так. Бизим, бизим, бизим, бизим. Ага, даже не сюда. у меня здесь ждет, Ты да уж Куда мне надо то наверх, вниз. А вот сюда. Дэви! Дэви! Как Привет, как <соцентричный> оно? Примерно Но так же. Но хорошо. обстоятельства скверны. Не, не понимаю тебя. Я знаю, что ты замешан в, в деле с драгоценностями. Дави, мне кажется, у тебя галлюцинации. Ты. Иди в жопу. Хорошо. Ладно. Это сделал я. Арестуй you know меня. Спасешь мне жизнь с этим? Нет. Потому it, что иначе она скоро закончится. Почему? It. Сам знаешь. Trevor. Тревор. Пару дней назад. Really Мы, в общем, we ни haven't... о чем не говорили. If, no, Но если он начнет. Нет, тогда он начнет расспрашивать, почему твой круг. Юго от канадской границы дошли. Oh, У нас проблемы. Не может быть. Мы вляпались вместе. Так что, если твои проблемы, это и мои проблемы, значит, мои проблемы, как бы и твои проблемы, правильно? Нет. А если я потеряю работу? Если кто-то зайдет в мой офис и начнет читать мои файлы, они узнают, чем я занимался. Я многое знаю, могу договориться, получить пять лет, но ты... Иди в жопу, сволочь неблагодарная. Ведь чего-то там... Ну, значит, спасать ее нужно вместе, ситуацию. Нельзя допустить, чтобы все рухнуло к чертям. Что тебе нужно? Есть один парень, Фредерин Кримов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфта. Нам кажется, что его где-то допрашивают. И что, похоже, у него есть сведения, которые выведут из игры меня и мое начальство. Эти суки из управления блокировали офис Конора. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. А как же я туда попаду? Ну, no. тебе ведь уже you... приходилось играть роль ah. жмурика. Блин. Ну, Майк, ты мне всегда нравился. I mean, you как you проснешься, break, позвони uh, мне. Я скажу, что делать. Позвони мне, позвони. позвони. Позвони мне ради бога, ради Будды не звони. Твой входящий стоит oh, много. Джон Доу, белый. Избыточный вес, под 50, weight 50 скорее всего, инфаркт. Давай глянем. Жировые отложения на бедрах и животе. Любил кровавые бургеры. Есть шанс найти парочку в желудке. Вместе с бутылкой скотча. Опа! Я восстал из мертвых, сукин ты сын. Да ладно, просто придушил. Минутку. Может в другой комнате. Сиви. Так. На. Да. Так. Ну, пойдем. Смотрим. Этот не похож. Давай-ка второй. Похоже, не стоит судить о трупе по бирке. Я нашел бирку с именем Франк, но она была на трупе. С полосой это точно не okay. ваш парень. Хорошо, управление закрыло нижние этажи, во избежание утечки информации. У меня есть человек, который может вырубить электричество, чтобы выключить выход. А тебе все равно придется подняться наверх. Так. Hey, <сосы> <сосы> На, тебе veio well? Тихо. попал до да? oh. так yeah, you Just let me go. Ну, ты думал я не пробью да так Давай-ка зайдем сюда, походу. In вот он. Ага, птичка. Так, я-то думал, тут патроны не будут. Вот это думал, что патроны. А это нет. Да. Ну-ка давай-ка. Блин, блин, мне как-то в обход ходить, что ли. На лифте ехать, да? Нет, все-таки подниматься надо. Containment, containment, containment. Вот так. Не спешим. Да. могут hey, ah! тебя отстрелил. Что-то взял. Где ты? Don't... Уза. Давай, давай, давай, давай, блин, наш. Еще два патрона. Блин, это мне не нравится идти наверх. Я даже не вижу. Где еще кто? Я остался. Так, ладно. Мне сюда надо. Так, а что мне здесь надо? Опа, на. Я взял все свое. Ну давай. сейчас оружие минутку я не пойму зачем мне сюда Как я понял, как ну надо сюда. Да что? Давай, давай, давай. Папа, все. Ой, фу, мне еще мыться потом. Ну Блин, ну идите нахрен, вы по мне стреляете. Тихо. Это вертолет, да? С вертолета стреляет по мне. Да -мо. Спокойно, блин. Блин. Прогружайся. Я так никуда не успею, никуда никого не убегу. Так, мне надо за город валить. И только там я смогу себя обезопасить вон в горы. На! Да. Давай, давай, давай, давай. Ее что ее мать, ты, блин. Итак. Это вообще кто? Не знаю, кто это был. Все, в общем, ждем, когда погоня уляжется. У тебя нету винтовки снайперской, да? Надо будет купить. Какой город, смотрите, там что-то строится где-то. Давай, пережидаем. Если вы думаете, что я поеду в город, то вы ошибаетесь. Господи, меня попали еще. Нам нужно поговорить, срочно, следить меня Слышь. Слышь. за городом у старых и ценных выше. Давай. Опа, опа, опа. Ну давай, давай. Опять кого-то переехал нахрен. Дейв, что, черт возьми, было? Да, Ой, ой, ой, ой, ой, ой. А я где-то рядышком. Все понял. Вот я еще и правильно приехал, когда скрывался. Вот так вот. Ладно. Давай, давай, давай, давай потихонечку, помолодечку. Блин. Вот так. Эй, Франклин, Все. Что происходит? Тебе нужно свалить из города. Exactly мне go, податься особо некуда. Ну, тогда отправиться в путешествие. So, в путешествие. Что за херня? Кое-что произошло, понятно? Помнишь, я тебе рассказывал? Про фильтраму. Feds, про I'm I'm tired. Tired. Что позаботиться мне... А ты отошел? Ага, ну то есть я так думал. Господи, Франклин, у меня столько легенд в голове, что я уже окончательно погряз в дерьме. Но при этом дал мне возможность. Я заработал больше, чем за всю свою жизнь. О да, я великий вор, но знаешь, тут дело совсем в so, этот мудак, ну, то есть, конечно, нормальный долбанный хреносос. Давным-давно мы заключили с ним одну сделку, все пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек, и мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне, я не раскрыл его секреты, и все было круто. Проблемы начались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился. Начал просить об услугах, вручить мне, раз мне разные дела. Ну, то есть, Фрэнк, говорит, в общем, фенц. я работаю на долбанных федералов. Твою мать, чувак. Ну да, твою мать, я еще не самое страшное. Я тебе про Тревора рассказывал? Черт, кажется, да. Если тебе столько кажется, значит, я рассказывал. Он, я не... В общем, он дьявол воплотил. Ну так давай его отправим в да, удачи. У нас с Тревором давнишние сложные отношения. Послушай, в своей жизни я натворил I'm много того, с чего стыжусь. Ясно, я никогда не называл себя святым. Но когда Trevor ты познакомишься с Тревором, ты поймешь, am что я ангел. So так что будем делать? Не знаю. Look. Черт. Gonna... Попробую. Yeah. Сыграть сразу, за обе команды. Uh, По крайней мере, до сих пор пока... Right, man, но, но, безбол... man, Слушай, выгул, кореш, ты, ты же мне помогал. It, man, я так понимаю, что do do сейчас it. я должен it's вернуть должок? Франклин, это смертельный приговор, братан, давай оставим всю эту херню. Если бюро не тащит тебя в суд, значит все это просто сраный развод. И я не позволю кому-то загнать меня в долбанный угол. Дошел бы он нахер. Франклин, ты я перед тобой в долгу. А я уже супер вор. Я найду для тебя дело. Что-нибудь грандиозное. Но сейчас тебе уже пора. Ладно, братан, все ясно. Я с тобой. Так, надеюсь, лишки у меня не было. Давай шевелим колготками. Ч ты, блин, так. Актер разблокирован какой-то. Ладно, мне не до него. Сначала мне надо... О, Господи, ну давай-ка вот-вот. Вот это вот. Купим. Это же где-то прямо вот тут-то. У меня не куча вонючая мусора. Оп! Бум. Эй, Трейс, вот сюда. Да, что-то, ты издеваешься, ты угробил мою life. жизнь. I I yeah. <laughs> После той истории this с лодкой. Seriously... И Серьезно так, рот закрой. Все, что делает отец, сделает правильно. Я не тебе мне говорить, падла. Так, старый автомобиль не разбирает на запчасти. Вы купили свалку машин здесь-то. Так, сколько автомобилей уничтожено в Сан... уничтожено Сан-Андреасе? Ага, то есть мне еще машину надо уничтожать. Время от времени меньше будет связываться с вами, чтобы вы помогли вводить да, дела. Ну, дополнительные миссии. Ладно. Свалка машин. понял уже на этом никуда не поеду ну -ка, давайте ка он же недалеко должен был уехать ой я хотел ладно этому тоже надо так это я так не могу купить да не могу ладно как бы то ни было давайте-ка так это мой дом так аэропорт ладно пока притормозим сгоняя по делам и продолжим квест Итак, блин доехали до места где-то здесь это не совсем понимаю ничего ты от толкаш нужен что ли? а вот место все ну я приехал что дальше реально что ли толкаш нужен а нет надо ждать ничего подождем подождем подождем ну, в чем дело Сядь. И смотри прямо. Time. У меня мало времени. Mm. Я знаю. Что, так, Майкл говорил тебе. Oh, так это what? ваша работа. Смотри, мы не знакомы, просто болтаем. И не делай вид, что тебе нравится. Да, этот парень использовал детский труд, похищал и продавал личную информацию, кроме того, он воровал идеи своих. Мы потом этом себя мессию. Я гриф, не думаю, что чувак заслужил, of чтобы его долгую башку разнести в прямом эфире. вот ты мир. Если даже бандит начинает Праведника. мне нравится разносить и всяким... С да, Я считаю well, now это делом. Heads, и почему нет, говорит, Ну и ладно. Мы, мы еще выбьем из них чтобы испортить жизнь. Знаешь, мы изменим рынок под себя. <реклама> Right. Ладно, so, идет. Когда ты слышал о Мелиссе? Yeah. Еще okay, so Так вот, есть новые Мелиссы, супер Молиссы. Они называют Рапола. их живут. Что ты так болтает, нахрен? Бак, бак, бак, бак, бак, бак, бак, Ему плевать все. на все. Доводит до инф... инфаркт отчаивающихся oh. мужиков. Кто? Yeah, это так грустно. Now. И не говори, давай, проживает в отеле в Ричмонд-Хилл. Конечно, его хорошо хранят, но если он исчезнет, Америка снова перейдет на Моллис. И бежевая цена и сильно подскочит. Вот черт, ладно. Я все понял. Я знал, что ты поймешь. что тебе тебе взять снайперскую винтовку или бомбу или пучки. В общем, смотри, на свое смотрение. А я позабочусь об инвестициях, как мы... Что ты сделал? Так, теперь двигай, я посижу здесь, пока ты не уйдешь. Давай. Так, доберитесь до отеля. Хорошо. Так, главное, чтобы никого не сбить сейчас. Не хватало мне сейчас еще полиции полицию нахрестить. Так, ладно. В общем, мне надо от него избавиться как-то от тела от одного. Снайперская винтовка, либо бомба-липучка. Хорошо. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Давай. Немного надо. Вот так, так, так, так. Опа. О, я даже не помню, у меня... ладно давай ка сюда снайперская винтовка бомбы липучки я точно покупал на этого чуваке так. они все деньги потратил ладно мне, мне наверх надо понятно даже не мягко тут только заткнись господи мне вниз надо. ладно все я приехал так он живет в отель прибыл охранник чтобы вывести цель цель скоро выйдет Быстро придумайте план нападения, найдите удобную позицию, откуда открывается вид на отель. До выхода цели. давай попробуем вот так. Бомба-липучка. Ну out, Давай. Бу. Бу. Миссия провалена. Понятно. Давай повторим. точно ну-ка давайте вот так попробуем ее мое Давай. Так. Ну же. Я же на машину не крепил ее. Он выходят девять, восемь, семь, шесть. Три, два, один. Ой -ой -ой. Один хрен, да, на меня? ой, -ой, -ой. ли удалось уйти? Ю, твою что мать, -то, я что-то не понимаю тогда. Ладно. Вот сюда поедем. Так, так, так. Даешь твою мать? О. Давай смотрим. Ждем. Сейчас он никуда не уйдет уже. Так охранники сели. где ты не вижу ваш пакетьте территорию стараюсь Так. Блин, Блинский. Сложновато так-то. покинуть территорию. Ну, давай. Все-таки этот угонщик, все-таки всякого получше. Воду, воду, только. Господи, вы меня в Google загоняете. Давай, давай, давай, ехай, ехай. Блин. Ты что, меня давишь потихонечку, что ли? Охренеть. Ну что ж, ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока.